Ганга в твоих волосах медитации мира наполнен Твой божественный Любящий взгляд Милый Шива, дрожайший, роднейший Сильный, мощный и добрый Господь И тебе воспеваем сознание Слабься, слабься, живо наш Бог. наш Бог.